Игра в левую. yep guys yep got them five government got them yep yeah got you To, uh, you to yeah Черепаха, я в кадре, я в кадре, я в Все правильно. Все правильно. Все Не указываю. Сыка дивля. Все кадри. Все кадри. Я в я в я в,